Рио 2019 год сделали запасной ключ и не за такие деньги, как просит дилер а за нормальные деньги сколько там 104, да, что-то такое там с записывается через диагностический разъем закрываем Открываем. И заводим автомобиль. Все, виль готов.